Уважаемые партнеры Фухоу, здравствуйте и с Новым Годом! Я Ляо Шушен из Международного бизнес-колледжа Фухоу, приветствую вас из Китая, из города Джухая. Вот и наступил новый 2022 год. Как говорится в старой китайской поговорке, Новый год всегда приносит что-то новое. Так давайте же встретим его с радостным настроением и начнем его в духе Фэндоу. В 2022 году президент компании Фухоу, мистер Юфэй, выдвинул новую концепцию трех принципов Яншен. Кроме того, объявил 2022 год годом пептидов. Мы все знаем, что Фуху это предприятие, продвигающее и популяризирующее культуру Яншен во всем мире культуру, неотъемлемой частью которой является также и высококачественная оздоровительная продукция. Система Яншен традиционной китайской медицины заключает в себе глубокую и многогранную культурную составляющую, которая насчитывает несколько тысяч лет и кажется невероятно сложной людям, профессионально не изучавшим китайскую медицину. Именно поэтому мистер Юфэй и команда научно-исследовательского института Фухо свели многочисленные и сложные способы методики культуры Яншэн к трем основным принципам. Это хорошо знакомые нам Яншэн психологии, Яншэн поведения и Яншэн питания. По мере дальнейших более углубленных исследований Ни Фухо в отношении здоровья, в последние годы мы усовершенствовали основные принципы Яншэн. В итоге получилась новая концепция трех принципов Яншен, о которой мы говорим сегодня. Также, пользуясь возможностью, я хочу представить вам несколько наименований новой продукции 2022 года. Компании Фухоу больше всего говорят именно о Яншен. Но что такое Яншен? Яншин это прежде всего активный, позитивный и гармоничный образ жизни. Да, Яншин это прежде всего образ жизни. Но кроме того, это добровольное и искреннее формирование в себе привычек здоровой жизни. Второй момент. Это поддержание расслабленного, позитивного и радостного настроения. Нам обязательно нужно сохранять хорошее настроение. В-третьих, все способы и методы Яншин предусматривают жизнь в соответствии с закономерными природными изменениями – сдержанность, умеренность и гармонию. Таким образом, у нас есть первоначальное понимание того, что называется Яншен. Далее мы более подробно поговорим о каждом из трех принципов Яншен. Например, что такое Яншен психологии? Яншен психологии – это самый важный для здоровья принцип Яншен. Это способ обретения здоровья с помощью регуляции собственных эмоций. Он подразделяется на пять аспектов. Первый — это гармония с окружающим миром. Мы часто говорим, что хорошая природная среда — это яншен. Но благоприятная среда в вашем доме — это тоже яншен. Второй аспект — это гармония с обществом. Живя в обществе, мы неизбежно переживаем взлеты и падения. Успехи заставляют нас радоваться. И это тоже Яншин. Но более важно с точки зрения Яншин научиться сохранять позитив, душевное равновесие и невозмутимость во время неудач. Третий аспект это гармоничные отношения с другими людьми. Стабильное и прекрасное чувство это тоже Яншен. Это, например, родственное чувство, дружба, любовь. Четвертый аспект это гармония с самим собой. Этот аспект включает в себя искусство, нравственность, заботу о внешнем виде. Искусство – это источник радости. Высоконравственные люди, как правило, живут э, дольше других, отличаются долголетием. А забота о лице, внешнем виде, также дарит положительные эмоции, и это тоже Яншен. И пятый, высший аспект – это гармония души и сердца. Под душой мы подразумеваем подсознание, мышление, состояние мыслей человека. И занятие медитации это высшая ступень Яншин психологии. При помощи медитации, самосозерцания, мы можем достичь гармонии души и сердца. А душевная гармония помогает не только улучшить физическое здоровье, но и стать умнее и мудрее. Вот что мы называем Яншен психологией. Что такое Яншен поведение? Это обретение здоровья при помощи осознанных целенаправленных действий. Яншен поведение подразделяется на активный и пассивный. Активное действие это поддержание полезных жизненных привычек. Например, выбор определенной, более подходящей для яншин среды обитания, занятия бегом, плаванием, игры с мечом, занятия йогой или тайзитьюань и так далее. Все это активные действия. Но действия могут быть и пассивными. Например, это сеансы гваукалывания, массажа, массажа гуаша бионергорегуляции, использование принадлежности для улучшения качества сна и так далее. Все это можно отнести к пассивным действиям Яншен. Далее я хотел бы рассказать немного о Яншен питании. Яншен питание – это обретение здоровья путем корректировки собственных пищевых привычек. Ранее мы э, говорили на эту тему, и мы всегда упоминали очистку, регуляцию и восстановление. Но сейчас у нас есть усовершенствование по части очистки и восстановления. Мы называем это очистка плюс и восстановление плюс. Что такое регуляция? Это регуляция баланса иньян. То есть регуляция баланса им и ян, а также микрофлора организма при помощи рациона питания. Например, эликсир Феникс или капсулы Линжи – это отличные продукты для нормализации баланса им и ян в организме. Очистка ⁇ это прежде всего выведение из организма э, лишних вредных веществ. Это могут быть токсины, шваки или патогенные факторы. Очистка может быть видимой и невидимой. К примеру, очистка от каловых камней, выведение токсинов и лишнего холестерина ⁇ это видимая очистка. Но есть то, что в китайской медицине называется выведение патогенного огня, жара и прочих патогенных факторов. Это невидимая очистка. И наша продукция, такая как эликсир санцин, паста роза, постилки гаусин, это продукция для базовой очистки. Но у продукции для очистки есть еще один уровень. Мы называем это очистка плюс. Это более глубокая. И тонкая очистка если в нашем теле долгие годы накапливались холодные патогенные факторы токсины или имеется закупорка кровеносных сосудов то избавиться от этих проблем очень непросто для этого нужен продукт следующего уровня такой как например наши капсулы свеч Фу. И восстановление. Сначала скажем о восстановлении Плюс. Это продукция, которая повышает жизненные силы организма, стимулирует регенерацию, восстановление клеток тканей. Это, этого очень непросто добиться. И именно для этих целей э, научно-исследовательским центром ФОХОМ была разработана целая серия продуктов с пептидами. Например, это недавно появившийся продукт женщин Мульти а далее у нас будет целая серия продукции с пептидами. Именно поэтому 2022 год в нашей компании был объявлен годом пептидов. Но существует также базовое восстановление. Восполнение необходимых организму питательных веществ. Это восполнение витаминов, минералов, микроэлементов. То, что в китайской медицине называется «восполнение ци и крови». Для этого у нас тоже есть соответствующая продукция. К примеру, это эликсир «Три драгоценности», «Кальций», «Хайцаугай». Все это продукты серии восстановления. Итак, мы познакомились с тем, что называется очистка, регуляция и восстановление. Надеюсь, что благодаря этому вы по-новому посмотрите на три основные принципа Яншен. Конечно, в 2022 году наши специалисты будут работать в регионах и расскажут об этом более подробно. Что еще более важно, мистер Юфэй очень скоро выпустит книгу о новой концепции принципов Яншэн, которую мы все с нетерпением ожидаем. А далее я хотел бы представить вам несколько наименований новой продукции 2022 года. Первый продукт называется «Капсулы с пептидами «Молодость Плюс». Этот продукт содержит пептиды кардицепса, а также экстракты ценных лекарственных растений китайской медицины. Он повышает жизненные силы организма, дарит молодость и долголетие. Его могут использовать и мужчины, и женщины. Если вы молоды, то этот продукт снабдит, снабдит вас новой энергией а может сделать жизнь более активной, подарит гармонию в семейной жизни. Если вы человек среднего или пожилого возраста, этот продукт поможет вам снова ощутить себя молодым, прожить более долгую, активную насыщенную жизнь. Уверен, что всем очень понравится этот продукт. Он очень скоро появится на рынке. Второй продукт называется постилки с пептидами «Движение Плюс». Он был создан специально для проблем с костями, суставами и хрящами. Если у вас есть какие-либо проблемы с костями и суставами, например, воспаление, боли или опухоли, то этот продукт поможет вам быстро улучшить состояние. Также он помогает сохранить здоровье костной системы. Уверен, что как только эти два продукта появятся на рынке, они станут невероятно популярными во всем мире. Третий продукт называется драже для горла легкое дыхание. Это драже с экстрактом жимовости японской и других лекарственных растений китайской медицины. Это дрожжи помогает в любое время, в любом месте защитить дыхательные пути от различных вирусов, например, вируса гриппа. Также эти дрожжи помогают уменьшить симптомы при простуде, кашле и боли в горле. Более того, их очень удобно брать с собой куда угодно и пользоваться абсолютно в любом месте в любое время. У этого продукта нет требований по дозировке и времени приема. Четвертый продукт – это фруктовая дрожже, «Витаминный заряд». Они изготовлены из экстракта розы Рогсбурга и очень богаты витамином С. Это отличный способ восполнить дефицит витамина С. Этот продукт дает хороший эффект при таких проблемах, как язву во рту, кровоточивость десен и так далее. Но самое главное, что эти два вида дрожжей вы можете брать с собой куда угодно и делиться им ими со своими друзьями. К тому же они очень вкусные. Уверен, что в 2022 году эти два продукта станут отличным инструментом для приглашения новых клиентов и партнеров. Это был небольшой анонс новой продукции на 2022 год. Но, конечно, есть еще один новый продукт, ожидающий своего выхода. Это термоинфракрасный массажер «Фухоу». А я на этом позволю себе закончить свое выступление. Еще раз поздравляю вас с Новым годом, желаю крепкого здоровья и благополучия. Спасибо.